Хочу выразить огромную благодарность за поддержку, за доверие. Я думаю, что у нашей нецель части есть все, чтобы, достать, а, чтобы занять достойное место не только в структуре республиканского здравоохранения, но и в структуре здравоохранения Российской Федерации. Медико-санитарная часть Казанского федерального университета – одно из ведущих медицинских учреждений республики. Сюда обращаются за квалифицированной помощью не только татарстанцы, но и жители других регионов. На протяжении последних лет пост главного врача клиники занимал Сергей Осипов. Накануне был представлен новый руководитель униклиники – Ринат Шагабуддинов. Главного врача поприветствовали министр здравоохранения республики Марсель Минулин и ректор Казанского федерального университета Ленар Сайфин. Клиника при федеральном университете с огромными возможностями различных разработок, да, плюс э, воспитание своих же кадров, э, ну просто вот при должном и правильном управлении и расстановке приоритетных задач, я думаю, что Клиника должна выстреливать, и причем выстреливать вверх достаточно быстро. Поэтому вам успехов. На сегодняшний день у клиника Казанского федерального университета – учреждение, которое использует передовые технологии для профилактики и лечения различных заболеваний. Главное преимущество этих методик состоит в том, что при необходимости проведения операции вмешательство в организм производится минимальное. Хорошее техническое оснащение позволяет специалистам быстро и качественно выполнять работу. Пациенты в ходе такого лечения восстанавливаются гораздо быстрее. Тут никаких сомнений нет. Медсанчасть КФУ, одна из ведущих клиник на территории, как минимум, республики Татарстан. Ну и очень многие из вас вышли за пределы республики, очень многие из вас знают за пределами республики, знают и ценят Российской Федерации. Есть успехи, которые однозначно говорят, что. Мы несем знамя в федеральной клинике. Важно отметить, что Сергей Осипов, передав свой пост, не покинул семью Казанского федерального университета. Теперь он возглавит кафедру цифровой медицины Института фундаментальной медицины и биологии. Что касается Ринаты Шагабуддинова, в ближайшие дни новый главврач медико-санитарной части КФУ обозначит приоритетные направления работы клиники. Важно отметить, что Ренат Шагабуддинов обладатель звания заслуженный врач Республики Татарстан. За практически 25 лет работы он прошел путь от врача-интерна до заместителя главного врача по хирургической помощи. А теперь уже и главного врача медико-санитарной части КФУ. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.